Здравствуйте, вторая топ-модель компании Black Rose Атрис Атрис это второй топ-модель, действительно Вторая сверху лыжа Но она не то что слабже, ногтры Или там сильнее ее Она другая по концепту Она именно катальная Катальная, продольная ровная, стабильная Пружинная лыжа Вот, лыжа прекрасно работает на таком трассовом, полутрассовом катании. Вот это такой некий универсал, фронтсайд универсал, то есть если вы хорошо катали по трассе и не хотите терять это катание, и не хотите менять стилистику, не хотите выходить во фрискинг, не хотите там прыгать в парках и вообще прыгать в принципе, да, то вот это вообще прекрасный вариант. Потому что вот эта лыжа, она реально вот... То, о чем мечтают многие, это одна лыжа на все. То есть вот, на ней, в принципе, есть два плюса. Во-первых, она может ехать везде. Во-вторых, Во с ней не надо перестраивать технические аспекты. То есть вот, вот вы ездили там гигантским слаломом, там техникой поворота гиганта, вот вы их возьмете и поедете. И ничего не надо. Все. Вот все. Если вы при этом готовы психологически ехать в такой технике в целине, то вот туда вам и дорога. Вот и катитесь. И она, эта лыжа, будет при этом работать. Она будет для вас понятна, ясна и линейно Вот, читаем. Ничего не надо перестраивать. Вот. Она при этом будет работать и на внитрасы, и на каком-то разбитом склоне, и на убитом склоне, и на каше, и на жиже. Единственное, где она проложает это в какой-то хорошей целине, вот это вообще не ее идея, как бы вот... Вот совсем такая не, не пухлячная лыжа, но в рамках вот фронтсайда, в рамках курорта это вообще идеальная тема, то есть вот все. Вот она на буграх цепкая, на жестком склоне она цепкая, в резаном видении она вообще стабильная, как по рельсам фигачит. Я даже, честно скажу, я не могу точно сказать, вот, что мне на ней понравилось больше, ехать по какому-то внедрассовому раздолбасу, вот, либо просто как бы фигачь на скорость а, на трассе, потому что, в общем-то, она динамична. У нее очень хорошая, ровная, сбалансированная жесткость. Вот четко. Чуть-чуть ее поджимаешь, она как бы прогибается, но при этом работает упруго, с неровностями трассы справляется, кочки, кашу режет, вообще зашибись. То есть не надо просто бояться, надо просто резать как бы на ней, и все. И она при этом идет в дуге, так метров по ощущениям, на 16-18 такой, то есть хороший такой любительский гигант. Вот, но при этом у нее талия, вот, ну, вот, как вот вы видели. Да, вот, и реально, и вне трассы она такая же веселая. И при этом на буграх она нормально работает и отрабатывает демпфирует, на жестком, как я уже говорил, она цепляется. То есть, отличный вариант, такой для людей, катающихся в горах, там, будь там, независимо, там, это, там это Альпы какие-то, весенние, там, либо зимние, будь это какой-нибудь, там, Чигет, с какими-то жесткими, обдутыми югами, там, и пушистыми северами. В принципе, если у вас нормально все с техникой, вот такая именно техника, не фрискинка, классическая какая-то, такая спортивная, близкая к гиганту, то вообще, лыжа отличная для вас. Можете даже не париться, и не думать, берите, и будет хорошо. И не надо забывать о трассов и при этом э, открываете для себя возможности фрирайда. Все. Пойду за следующими. Чтобы не пропустить, вы все знаете. Подписываемся, ставим лайки, ходим на сайт и больше катаемся. Пока.